приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар сегодня мы с вами посещаем поселок Северный города Краснодар это район города хоть и называется поселком но я не знаю почему такое именно название вот тогда отдельно наверное, было жилое ну, именно поселком происходило сейчас он входит в состав города Краснодар граничит поселок Северный с микрорайоном Энко баскет -холл рядом со всем там. Вот он у себя что представляет Поселок Северный В основном здесь частная застройка идет Но также в поселке Северном Есть и многоквартирные дома Сейчас мы с вами поедем Посмотрим В поселке Северном идет Активное строительство Жиглового комплекса Солнечный город Пока возводятся только Два дома у них сдача. Первый квартал следующего года. Конец по документам. Конец этого года уже говорят, что будут заселять людей. Выводят последние этажи. В поселке здесь рядом находится школа. Вторая школа рядом с поселком находится только на витамин-комбинате. Дальше в школу нужно ехать уже в сам город. В микрорайон Жукова В Энку. Основные дороги поселка Северная, это третья трудовая пригородная, на пригородной идет активная застройка частных коттеджных поселков поселков видео у вот вас здесь вот есть я в одном из них был там можно купить дом дома с участками от 2 до 4 соток земли плюс таунхаусы дуплексы школа в коттеджном поселке на улице находится на улице Дорожная сейчас мы ее посмотрим Школа в поселке Севеном находится на улице Дорожной. Вот такое вот трехэтажное кирпичное здание. Довольно новое. Большая. Как я уже говорил, там находится улица Пригородная. Там находится улица Третья Трудовая. Там есть возводят многоэтажное жилое застройку, многоэтажную жилую застройку. Там возводится коттеджный поселок.